Армения последние три десятилетия, незаконно захватывает территории Грузии, вводя на приграничные грузинские земли свои воинские подразделения. Желая скрыть от мирового сообщества свою преступную оккупационную деятельность, Ереван пытается стравить между собой Баку и Тбилиси, распространяя в СМИ дезинформационные материалы. Об этом, говорится в опубликованной на грузинском интернет-ресурсе «Кавказ плюс» статье под названием «Захватившая грузинские земли Армения переносит сепаратизм в Грузию». Грузинские СМИ, политики и эксперты долгие годы пытаются привлечь внимание мирового сообщества к непрекращающимся попыткам Армении сеять сепаратизм на территории Грузии. Ереван, оккупировавший 20% территории Азербайджана изгнавший также азербайджанцев из Армении, в результате чего сегодня количество азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев превышает миллион человек, не устает выдвигать территориальные претензии и к другим соседям – Грузии, Турции, Ирану и России. Армения называет своими и не прочь присоединить к себе азербайджанский навчеван, грузинскую Джавахетию, Турецкий Иван, Эрзурум, Карс, Игдер, российский Краснодар, Ставрополь, часть Крыма, которую называют морской Арменией, граничащие между Турцией и Кавказом территории Ирана, которые в Ереване именуют Перс Армения. В последние дни, армянские журналисты особенно активизировались в своем стремлении испортить отношения между Баку и Тбилиси, которые носят характер стратегического добрососедства. Армяне распространяют дезинформацию о том, что Азербайджан якобы пытается захватить территорию соседней Грузии, направляя туда свои войска. Этот придуманный армянской стороной миф, полностью развенчивается в упомянутой выше статье, опубликованной на сайте Кавказ+. Плюс. Авторы материала по полочкам разложили ситуацию вокруг захвата Армении и грузинских приграничных земель. В настоящее время более 250 километров армяно-грузинской границы полностью не уточнена. И Этим пользуется армянская сторона и постепенно передвигает свои границы. То есть происходит ползучая, аннексия территории Грузии. В результате чего грузинское население этого региона оказывается на армянской стороне. Армянская сторона установила на этой земле, на этой территории свои блокпосты. Вот они, пожалуйста. Армянские пограничники все годы после распада СССР, незаконно двигают грузино-армянскую границу в сторону Грузии. На одном из участков они передвинули границу, более чем на 400 метров на север так, что под армянским контролем оказался древний грузинский монастырь Худжаби, куда сейчас не пускают грузинских священнослужителей и паломников. Примерно в таких же масштабах, если не больше, было передвижение границы и на других участках, пишет грузинский интернет-ресурс. В результате, вся грузино-армянская граница, начиная от Турции и заканчивая Азербайджаном, незаконно сдвинута на север. Армянские власти незаконно хозяйничают на десятках квадратных километров грузинской территории. Это наносит не только ущерб Грузии и населению приграничных районов но может быть угрозой для мира и безопасности. Причем не только в Грузии, но и на всем Южном Кавказе. Армения как агрессор, самовольно не только сдвинула границу, но и заняла незаконно присвоенную территорию своими войсками. И, по сути, начала провоцировать военные действия на грузинской территории. Оккупация армянской стороной, примыкающей к Азербайджану грузинской территории продолжалась бы и сегодня, если бы азербайджанские пограничники не заняли ряд стратегических высот на границе с Арменией в Газахском районе. Армянские войска оказались зажаты, между новыми позициями азербайджанских пограничников и неоккупированной территорией Грузии. В итоге армянские оккупанты вынуждены были, частично очистить примыкающие к стыку границ грузинские земли провокаторы не были бы сами собой, если бы даже из этого своего провала не попытались извлечь дивиденды. К примеру, материал, размещенный в армянском издании, с провокационным заголовком «Азербайджан вторгается на территорию Грузии». Статья в британском издании, на которую ссылаются армянские пропагандисты, явно заказная, сообщает грузинское издание. Азербайджанские пограничники, Международно признанных границ Грузии не нарушали и на грузинскую территорию не заходили ни на метр. Но, тем не менее, армянские дезинформаторы поднимают вопли через провокационные заказные статьи в иностранных СМИ, пользуясь тем, что по вине армянской стороны демаркация и делимитация грузино-армянской границы до сих пор не проведена, теперь они дарят уже потерянную ими высоту на стыке границ трех стран – Грузии продолжая хозяйничать на десятках квадратных километров незаконно оккупированных грузинских территорий.